Эффективность действия колострома известна очень многим в контексте работы с организмом в целом, но мало кто знает, что в косметических целях его также используют. колострум, то есть молозиво, это ценнейший источник микро- и макроэлементов, а также компонент, который способен ускорить регенерацию, и повысить клеточный иммунитет. Иммунитет кожи падает под воздействием различных факторов – это стресс, неправильное питание, это различные агрессоры, которые ежедневно воздействуют на кожу, в том числе и механическое воздействие. Поэтому подобные средства, которые отвечают за повышение иммунитета, показаны очень многим в 21 веке. Итак, для кого же это средство может оказаться интересным? В первую очередь, это обладательница чувствительной кожи. А если ваша кожа периодически краснеет, выдает какие-то реакции в виде зуда, раздражения, шелушения на конкретные средства или вне зависимости от того, что бы вы на нее не нанесли, это значит, что вам необходимо поработать с иммунной функцией. В данном случае этот продукт при длительном использовании будет показывать очень положительную динамику. Данное средство мы также рекомендуем использовать тем, кто находится в зоне риска по причине заболевания или перенесенной болезни. В данном случае иммунитет падает и необходима дополнительная протекция в виде, например, подобного продукта. И, конечно же, те, у кого уже стали заметны возрастные изменения, потому что молозиво также отвечает за деление клеток и способно повысить продукцию коллагена и эластина в наших клетках, а, соответственно, сделать нашу кожу более упругой, подтянутой. И сократить визуальное проявление морщин Продукт очень интенсивного увлажнения Подойдет как для дневного, так и для вечернего использования И в целом достаточно универсален Сливочно-кремовая текстура хорошо распределяется, быстро впитывается Практически не имеет никакого аромата И при нанесении вы можете испытывать некое покалывание, пощипывание Это считается нормальной реакцией при использовании продукта